Эти микроэлементы теряются во время интенсивных физических нагрузок, и чтобы восполнить Необходимый запас организма достаточно одной капсулы ЗМА в день. Повышает уровень тестостерона, особенно в зрелом возрасте. Способствует ускорению восстановления нервной системы. Снижает вероятность мышечных спазмов. Эта формула разработана компанией Snack System в 1999 году. И с тех пор ЗМА является лидером среди натуральных стимуляторов тестостерона. Никаких побочных эффектов. Понравилось видео? Ставь лайк. Подпишись на канал. До новых встреч, друзья.